Здравствуйте, друзья! С вами Дмитрий Третьяк, миграционный эксперт. Сегодня хочу вам рассказать об изменениях в 115-м федеральном законе о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации. Эти изменения связаны с видом на жительства и разрешением на временное проживание. Итак, какие же изменения коснулись вида на жительство? Иностранные граждане, которые э, могут получить вид на жительство, минуя РВП, список таких иностранных граждан увеличился. То есть иностранные граждане, рожденные на территории э, РСФСР и состоявшиеся в гражданстве СССР до 21 декабря 1991 года. А, далее несовершеннолетние дети, а также недееспособные и совершеннолетние. Если у одного из родителей, либо опекунов, есть вид на жительство, выдается им вид на жительство на тот же срок, что и у родителя, либо опекуна. А несовершеннолетние дети, а также недееспособные совершеннолетние, одновременно с родителем могут получить вид на жительство. Далее, иностранные граждане, граждане, имеющие родителя, сына или дочь, состоявших в гражданстве Российской Федерации и постоянно проживающих в Российской Федерации. Также данная категория иностранных граждан освобождается от экзамена по русскому языку. Далее, иностранные граждане, признанные носителем русского языка. Далее, высококвалифицированные специалисты, осуществляющим не менее 6 месяцев до дня обращения с заявлением на вид на жительство трудовую деятельность в Российской Федерации по профессии, специальности, должности, включенной в перечень профессий квалифицированных специалистов. Также иностранные граждане, успешно освоившие в Российской Федерации имеющую государственную аккредитацию образовательную программу высшего образования по очной форме обучения и получившие документы об образовании и о квалификации с отличием. Отличником хорошо. То есть, дальше иностранный гражданин, который сам либо родственник по прямой восходящей линии, усыновитель или супруг супруга, которого были незаконно депортированы из Крымской АССР. Также иностранный гражданин, у которого прекращено или отменено гражданство Российской Федерации. Это вот весь список категорий граждан, которые могут получить ВНЖ, минуя РВП. Так, дальше, что у нас изменилось со сроками рассмотрения и действия вида на жительство? Подать на вид на жительство можно по истечении 8 месяцев после получения РВП и не позднее, чем за 4 месяца до окончания срока действия РВП. Срок рассмотрения заявления о «Вида на жительство» сократился с 6 месяцев до 4. Но то, что вид на жительство стал бессрочным, я уже сказал. Книжка «Вида на жительство» меняется по достижению 14, 20 и, соответственно, 45 лет. Дальше. Подтверждение проживание по виду на жительство, то есть уведомление подается ежегодно в течение двух месяцев со дня и с течения очередного года. Увеличивается также госпошлина за выдачу и замену вида на жительство до 5000 Освобождение от необходимости сдавать экзамен на вид на жительство. То есть иностранные граждане, подающие заявление на вид на жительство на основании родителя, сына или дочери граждан РФ, освобождены от требования подтверждения знания русского языка и теперь экзамен сдавать не будут. А так, основания для аннулирования вида на жительство. Вид на жительство аннулируется, если непрерывно, в течение двух календарных лет после получения вида на жительство не подавалось ежегодное уведомление. А также имеющий вид на жительство, постоянно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин обязан каждый год подавать уведомление о подтверждении своего проживания в Российской Федерации в органах внутренних дел, в том числе в электронной форме. По стечении каждого пятого года уведомление подается только лично. Если непрерывно в течение двух любых календарных лет иностранец не пошлет такое уведомление, вид на жительство будет аннулирован. Иностранные граждане, которые имеют право получить РВП без учета квоты, список немножко расширился, Несовершеннолетний ребенок, а также недееспособный совершеннолетний, если у одного из родителей есть РВП на срок, как у родителя опекуна. Также несовершеннолетний ребенок, а также недееспособный совершеннолетний, одновременно с родителем, опекуном, получившим РВП. Иностранный гражданин, состоящий в законном браке, с гражданином Российской Федерации по месту жительства супруга гражданина РФ, иностранный гражданин, осуществивший инвестиции в Российской Федерации в установленном правительством размере. Также иностранный гражданин, поступивший на воинскую службу, в Российскую Федерацию на срок службы иностранный гражданин, являющийся участником государственной программы по добровольному переселению со соотечественников. А, так, что еще нового ввели? То, что граждане стран бывшего СНГ, получившие высшее профессиональное образование в Российской Федерации тоже теперь имеют основания на получение РВП в упрощенной форме без квот, а также граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Украины, признанные беженцами либо получившие временное убежище на территории Российской Федерации. Так, что еще изменилось у нас в РВП? Сроки рассмотрения РВП для иностранных граждан из визовых стран и граждан, подавших на РВП за пределами Российской Федерации, срок рассмотрения сократился с шести месяцев до четырех. Появились новые основания для аннулирования РВП. Это срок нахождения за пределами Российской Федерации не более 6 месяцев суммарно в течение календарного года, то есть с 1 января по 31 декабря. Вот, ранее можно было находиться не более 6 месяцев непрерывно за территорией. Так, ну и еще одного основания для аннулирования это заявление об отказе от РВП. Ранее нельзя было отказаться от РВП.